Всем привет, мои дорогие друзья! Записываю это видео спонтанно, не планировала, но вот есть такой порыв, хочется с вами поговорить. Может быть, для кого-то это видео будет стартом для начала новой жизни. То, что сейчас происходит в нашей стране, внимание приковано всего мира. В первую очередь жалко тех людей, которые остались с надеждой и верой, в хорошее будущее, в ближайшее завершение всего этого ужаса. И последнее время мне все чаще и чаще приходят сообщения, личные сообщения, мне люди пишут, «Аня, пожалуйста, скажи, что будет с этим городом, что будет с этим, а можно ли приезжать, а можно ли возвращаться, а какого числа все закончится, а вот тогда-то и называют дату закончится, уже можно будет, уже будет спокойно». А вот кому-то на картах таро гадали, а кто-то по астрологии смотрел, друзья. Я вам так хочу сказать, карты таро вообще ни при чем. Астрология здесь тоже ни при чем. Я уже когда-то говорила о том, что есть определенная цикличность. Вы, наверное, часто слышали такое, знаете, стандартное выражение, что мы живем в матрице. Ну, своего рода, наверное, это вот определенная программа, которая повторяется с определенной цикличностью, да, пандемия, война, смерти, большое количество горя, боли и снова с чистого листа все по-новому, снова пандемия, война, большое количество смертей, ну и так далее. И, ну, это ни для кого не секрет, это не я придумала, это так есть в этом мире. Да? Наш мир — это программа, программа, в которой мы живем. Мы эту программу с вами называем судьба. Есть судьба общая программа нашей планеты и судьба у каждого из нас. Нам с вами дают с рождения сценарий, нас учат, как жить, и мы по этому сценарию плюс-минус живем. Есть случаи расхождения сценария, но все равно мы все с вами двигаемся по одной программе. Сейчас на нашу долю выпало пережить вот такой вот период. И это не самый лучший период. Период смертей, период войн период обмана лжи почему лжи да потому что все что мы слышим все что мы видим всю информацию которую мы получаем в надежде схватиться за какую-то соломинку да как таблетку от которой нам станет легче все это чистейшая ложь направленная на управление нами людьми таким образом давая нам поесть эту информацию Нами управляют, нас направляют, нас настраивают на игру, их игру, не вашу игру. Я в одном из видео сказала, что я слипер, и мне начали сразу писать, Аня, скажи, что будет дальше, скажи конкретно за мой город. Друзья, я не, не предсказываю вот так вот каждому подряд, да, но я всем отвечала и всем говорила плюс-минус в одном сценарии. В глобальном плане я просматривала для себя все, что ждет нас в ближайшее время, и просматривала давным-давно, и мне это достаточно просто сделать, да, с моими знаниями, способностями. И тот, кто меня давно смотрит, помнит, наверное, что мы где-то года два назад, два с половиной ездили в Испанию. Вот э, в тот момент мы ездили неспроста. Мы уже понимали, я уже видела, что через три года начнут происходить события, которые среди которых невозможно будет жить и находиться на территории данной страны, очень низкие вибрации на фоне всех других остальных стран, ну просто вот вибрации как в воронку вниз падают. Это бывает, как правило, тогда, когда начинает властвовать эгрегор войны. Конечно, я не смотрела дату конкретную, я не задавалась таким вопросом, а стоило бы. И мы с Сережей не просто так закрывали свои магазины, закрывали бизнес, хотя это было морально очень сложно, потому что, знаете, ты до последнего не хочешь верить в то, что ты видишь. В первую очередь хочу сказать спасибо огромное своему мужу, который поверил мне, да, потому что это же можно было все рассудить и расценить как сумасшествие какое-то, да, но вот так имея все, начать закрывать магазины, начать закрывать свой бизнес, строительный, который в принципе только-только развивался и приносил все больше и больше финансового достатка, но мы приняли это решение, Сережа сказала, Аня, если видишь, значит, значит видишь, значит давай так. И с того момента мы начали двигаться совершенно в другую сторону. Спасибо родителям, которые умеют хранить тайны. Наш переезд не был ни для кого неожиданностью, родители знали, мы им сказали, что мы планируем, мы параллельно делали документы. Сюда мы приехали уже, имея определенные документы. да. Их мы делали дистанционно, да, и ездили в Киев, делали все через посредника за сумасшедшие деньги. да. Мы старались, старались успеть, но немножечко не успели. Не успели с продажей недвижимости. Конечно, хочется всегда приезжать комфортно, с финансами, но тут получилось, как получилось. Да, главное спастись. И главное, остаться в спокойной обстановке с детьми, чтобы психологически все были относительно уравновешенными. Поэтому обвинять о том, что мы бросили родителей. Родители были готовы. С родителями мы обсуждали этот вопрос, мы родителям предлагали переезжать вместе с нами, но взрослое поколение с ним очень сложно. Да? И у моей мамы аргументы, и у Сережиных родителей аргументы. Также хочу отметить, что, наверное, на фоне всех остальных, для кого это было неожиданностью, да, мы, наверное, в более выигрышной ситуации, потому что мы к переезду готовились. Мы, конечно, не рассчитывали на такой неожиданный переезд, да, что придется бежать и хватать все самое необходимое, но вот так значит так Иногда мы сами себе тянем время да тянем какие-то обстоятельства придумываем какие-то ситуации когда вот ты видишь нужно брать и делать вот мы реально мы тянули время потому что всегда очень сложно да взять и сделать всегда ты ждешь какого-то пинка вот, вот эти вот взрывы которые прозвучали 24 числа это был такой хороший пинок поэтому и для детей дети тоже знали что мы готовимся к переезду, конечно, я это не озвучивала вам, потому что многие могут подумать, что сумасшедшие, вот, дети были готовы, поэтому морально они тоже очень все легко перенесли, они знают, что они уже назад не вернутся, потому что это не было в планах. И а теперь я хочу обратиться ко всем тем, кто там остался. Я знаю, как это тяжело, тяжело даже нам, которые были к этому переезду готовы, да, а тем, для кого это стало неожиданностью, это вообще невероятно сложно. Но я по-прежнему продолжаю говорить, что на территории Украины небезопасно. И небезопасно будет еще много-много лет. И геройствовать — это все хорошо, но... Есть, конечно, категория людей, которые будут до последнего защищать свою страну, и я преклоняюсь перед этими людьми, но это определенная категория. Это категория людей, рождены с этой программы. Но не все люди рождаются с данной программы, и сейчас многие из вас кто-то еще, может быть, сомневается, у кого-то нет такой возможности, ищите любую возможность, цепляйтесь за любую волосинку, если вы хотите сохранить свою жизнь, если вы хотите сохранить жизнь своих детей, если вы хотите сохранить свое психологическое спокойствие, то нужно бежать. Друзья, конечно же, рано или поздно мир настанет, и люди заживут по-прежнему, но это прежнее будет совсем другим, и на это уйдет очень много лет, очень много времени будет потрачено, это еще такая будет сильно долго кровоточащая рана, которую придется годами, годами, столетиями зализывать, появится новая история. Если вы готовы участвовать во всем этом, тогда оставайтесь но вы должны понимать, что оставаясь там, вы принимаете условия этой игры. Причем игра ⁇ это глобальная. Она, как вот мы рассуждаем, да, народ против народа идет. Нет. Нам так внушили, настолько легко управлять человеческим сознанием через подсознание. Вся информация, которую мы получаем сейчас в соцсетей, эта вся информация, она оседает у нас в голове, и как вот программа, когда пишется, она выдает определенную картинку потом, да, определенный результат. То же самое, получая эту информацию, у нас складывается определенный образ, определенная картинка происходящих действий. Кто нам внушает этот образ власти для того, чтобы управлять нами, как на шахматной доске мы выполняем их функцию. И вы скажете, рассуждать легко, а что же делать? Бежать, ребята, бежать надо, потому что жизнь одна. Если вы хотите жить, то нужно спасаться. И не держаться за материальное. У нас тоже много всего оставалось комфорт, уют, мы все это оставили. Нельзя за это держаться. Это все такое наживное, это все такое пустое, поверьте мне. Не стоит эта игра человеческой смерти, потому что сценарий он был дописан давно результат этой игры известен тоже известна дата окончания известно когда закончится известно что мы должны будем принять а мы будем должны принять несмотря на большое количество смертей на большое количество боли унижения и страха в глазах мы должны будем принять тот сценарий который нам навязывают и сейчас что делает наши власти наши власти никогда не были за людей никогда ни одна власть ни в какой стране не была за людей. Люди это инструмент. Мы своего рода их руки, да, они нашими руками делают все, делают то, что им выгодно. И территория Украины это всего лишь выбрана территория, это поле для боя, для битвы, но на самом деле решаются совершенно другие глобальные вопросы, но нам проецируют это по-другому, нам показывают совершенно другой сценарий, нас убеждают, что мы побеждаем, все идет по строго написанному плану. И когда мне много моих знакомых присылают видео о том, что, Аня, вот скоро все закончится, потому что там дядя Вова, против которого воюет весь мир, скоро уйдет в мир иной, потому что он сильно болен. Я вам скажу честно и откровенно, это все фейк. Никакой дядя Вова не уйдет в мир иной в ближайшее время, потому что дядя Вова давным-давно не занимается вообще всей этой темой. Дедевова просто стал хорошим брендом, который развили, продолжают развивать, и этот бренд стал невероятно влиятелен во всем мире. А Дедевова живет совершенно другой жизнью со своей семьей, совершенно в другой части земного шара и давным-давно отошел от всех этих дел. Это война неземных существ. Это война на уничтожение большого количества людей. И сложно будет по всему миру. Это не только конкретно в Украине, просто в Украине будет самая большая концентрация. Это старт, как отрывная точка дальнейших глобальных событий во всем мире будет везде сложно и в Европе, в том числе, и во всем, во всем мире. Но если мы говорим о человеческой жизни, то нужно из Украины выезжать любыми способами, если вы не хотите смерти своих детей, своих внуков, своих близких знакомых, если вы хотите еще жить, радоваться жизни, потому что жизнь она продолжается, но когда ты находишься на территории военных действий, в этот момент работает эгрегор войны, который с открытой воронка это идет всасывание просто людей в эту энергию страха в эту энергию борьбы даже тот человек который никогда в жизни не задумывался о том что он может взять оружие вот под вот этим вот эгрегором войны он пойдет возьмет оружие и начнет убивать вот так это работает меняется полностью ваше подсознание вы становитесь настолько управляемым когда все это началось за неделю, я тот человек, который может управлять своими эмоциями и может очень многое сделать для себя, для других людей, но на тот момент я поняла, что я бессильна, я не могу сражаться с Эгрегором Войны, я за неделю устала невероятно. С люкой у меня я начала так ругаться матом, у меня появилась такая агрессия, и потом по итогу я села, полностью себя очистила и приняла адекватное решение, что нужно действовать мгновенно, нужно действовать быстро и спасать свою семью, спасать свои жизни и, и идти по тому плану, по которому мы наметили, со всей своей семьей. Вы спросите, наверное, ну как, неужели нет никакого другого выхода? Ребят, наверное, в данном положении, ну, как говорится, выход есть всегда. Единственный выход, да, который я лично для себя вижу, но ему не суждено осуществиться, единственный выход, это если все люди, все военнослужащие сложат свое оружие, и перестанут убивать друг друга, и перестанут выполнять приказы. Тогда это будет победа всего человечества над тем злом, о котором мы часто с вами говорим. Тот, кто остается и хочет геройствовать, вы должны понимать, что героизм-равняется смерти. Это будет как игра в рулетку. Если вы готовы, вы принимаете эту игру, и эта игра, игра не ваша вы всего лишь будете выполнять условия этой игры. Дальше финал будет совершенно не таким, каким его ждет весь мир и каким ждут его люди, которые готовы геройствовать. Это нужно понимать, это важно понимать. Все, что сейчас происходит, это всего лишь начало, начало глобальной мировой игре. Она уже началась, но мы сейчас стоим у истоков этой игры. Это только-только начало. Конечно, когда-то все это закончится и наступит мир, но сколько должно пройти много времени, сколько нужно будет времени еще на то, чтобы залезать эти раны. И помните, что мы люди, а не животные, что мы рождены и созданы совершенно для другого, что каждый человек в первую очередь, обладает мощнейшей энергией, которая должна быть направлена и может направлена быть совершенно на другое, не на убийство, не на разрушение, а на созидание, на творение того, что заложено в каждом из нас, то, что заложено в нас вселенной, высшим божеством, и втягивать человека в игру, в нечестную игру, без его согласия, я считаю, что на это нет ни у кого права. Цель всего этого — уничтожение большого количества душ. Не держитесь, пожалуйста, за материальное, держитесь за свою жизнь. Берегите себя, берегите своих близких, делайте правильное решение, правильный выбор. Деньги, все материальное — это самый легко восстанавливаемый ресурс. И пусть здравый разум преобладает и будет выше всего того, что происходит в этом мире. А теперь обращаюсь для тех, кто конкретно находится на территории Украины, кто сейчас находится в сильной депрессии, кто страдает, кто боится принять решение. Таких людей очень много, очень много людей не способных принимать решения, да? вы в голове, может, прокручиваете правильные мысли, но не даете этим мыслям действия. Вот для того, чтобы ваши мысли превратить в действие, я предлагаю сделать такую очень простую технику, да? вы просто закройте глаза и представьте, что вы вышли вот с этой территории, где происходят сейчас военные действия, вот вышли, выскользнули вверх, как птичка, вылетели и вы видите этот мир таким маленьким, да, вы видите не только вашу страну, в которой вы сейчас проживаете, находитесь в данный момент, а вы видите весь наш земной шар, всю нашу планету, все наши страны, государства с их реками, морями, океанами. Вы видите это все вот таким маленьким шариком, каким нас привыкли, да, воспринимать этот мир. Видите его как на ладони. И почувствуйте, как вам стало легко вне этой зоны. И хочется ли вам опять туда вернуться, на эту территорию? Покрутите этот шарик и посмотрите, сколько много красивых мест на этой планете. Мест, где жизни хватит всем людям. На этой планете есть места любви, места жизни, места созиданий. И этих мест очень много. Мы сами можем проецировать ту жизнь, ту судьбу, которую мы хотим видеть в своей семье и в своей жизни. Ваш мозг, ваше подсознание, ваше, все ваше тело, каждая клеточка вашей души должна принимать правильное решение, опираясь на невероятный большой поток любви, энергии любви, не энергии агрессии, смерти, страха, энергии любви и созидания развяжите свои руки, развяжите свои ноги, развяжите все свое тело, развяжите всю свое подсознание весь свой мозг избавьте от тех узелков, от тех нитей, которые тянутся из всевозможных сми, которые тянутся с того потока информации, который никогда не был правдой Избавьте себя от всего лишнего, как это инородного тела. И наполните совершенно другим, чистым, легким, воздушным и правильным, сильным энергетическим состоянием. Принимайте правильные решения. Знаете, что вы в этом мире не один. С каждым из нас есть Господь Бог. Он живет в каждом из нас. Мы частичка Господа Бога. Как мы в нем нуждаемся, так и Он нуждается в нас. Только, к сожалению, мы не слышим иногда те правильные мысли, которые нам приходят, которые нам посылаются, мы не слышим, потому что мы находимся своего рода системной паутине. Но ресурсы человеческой души таковы, что любую эту паутину можно разорвать каждому из нас. У каждого из нас есть такие способности, есть такая возможность. Всех люблю, целую, до скорых встреч, друзья. Берегите себя, берегите своих близких и помните, что вы не животное, вы человек. Человек с великой душой, и ваша душа просто безгранична, и способности у нее безграничны. И напоследок я хочу сказать очень важные слова, возможно, многим они не понравятся, но это правда. И с этой правдой нужно смириться. Это не война государств, это не война политиков, это не война народов за деление территории, это убийство людей, демонстративное убийство людей их, их же руками. Мы просто убиваем друг друга, пока они смотрят на нас. Мы выполняем их план своими же руками. Берегите себя, берегите друг друга. Люблю вас. Всем пока.